Это город Николаев. Город-корабел и бойца смешных единоборств Владислава Степанова. В конце лета очень круто приезжаем в Одессу. Сидят и так вот... Всем привет! Из Одессы. Так, почался с мостом. Все было наприкінці 2010 року. Привет, мои многоуважаемые подписчики, подписчицы и маленькие подписюки! Сегодняшний влог несколько выстраданный, то есть материал собран по кусочкам за несколько разных дней, а до монтажа я все никак и не дойду. Связано это с тем, что после поездки наступила некая такая апатия и просто не хочется ничего делать, плюс надо как-то вливаться в работу, ну и прочие, короче, пироги. Но материал есть, влог я собираю, так как он, так как реально у меня есть только несколько различных кусочков без вступлений, ну, как, без начала и без конца, соответственно, я хочу немножечко его прокомментировать. Итак, ко мне недавно, на днях, на прошлой неделе приезжал мой друг Алексей, он живет в Москве, он занимается кучей различных активных движух, благотворительностью, он бегает, бегает, переводя деньги в благотворительные фонды, сейчас занялся плаванием, пьет вкуснейшие чаи, участвует как раз в программе Чайные бега. Ну, в общем, вот такой вот чувак. Сейчас я вам немножко покажу. Да, То есть, понимаешь, собрались просто там чувак, если он для диджей группы 2517. Он говорит. Надо что-то делать полезно. Надоели люди, которые вот хотят э, вроде как заниматься благотворительностью, но вся их благотворительность сводится к тому, что они сидят и плачут, как все плохо, никто сам делать ничего не хочет. А у него чайная своя, чайная каста еще. И он говорит, давай что-нибудь придумаем, что-нибудь полезное, это бег, да, там, это приятное, это чаепитие, Я говорю, ты пользу будем приносить. Нашли фонд, живи, малыш, как бы в него перечисляем деньги. Быстренько это все упаковали из серии, там приходишь, бегаешь, донатишь часть денег определенную сумму, и потом э, бежишь, дальше тусуешься. Вот, начали, провели несколько раз, начали потягивать, там известных людей, каких-нибудь актеров, музыкантов, там, спортсменов. Ну, то есть, э, грубо говоря, каких-то лидеров мнений. Они постили у себя, все это такое охват набрало, что говорю, через три недели там стартовало порядка 10 городов там, ну, по, по всей России. И все то же самое дело, всякие чайные разные подключаются потому что это просто, реально. То это... есть, во всех 10 городах. Ну э -э там, по-моему, сейчас тоже есть в... чай. Да, причем. Но без раз... чайных никто не будет. Конечно, это же чайные, чайные. бегают. Это же как бы основополагающее, ja. что потом пообщаться, попить вкусного чая. Это без этого... То есть я считаю, там а -а -а -а. без бега бы этого не вышло. без чая, из просто, без благотворительности. Это тоже Это все основные три составляющие, -hmm. которые. Благодаря чему и зашло это все. А приезжаешь в какой-нибудь город, ставишь геолокацию, тебе сразу начинают, а приходите к нам в барбершоп. Я говорю, слушай, ну, барбершоп это для пидоров, я как бы не хожу. Говорю, Подождите, к нам ходят спортсмены и байкеры. Я говорю, я видел одно видео, где байкеры там кончают друг друга на бороду. Говорю, что с чем крыть будет. Вот эти, нет, у нас это не так, и, короче. Ну, в общем, не люблю я. Барбер, ну, почему линзовый я говорю, Нет, естественно, там. А если брать Москву, то понятно, я знал, что я просто в свой инстаграм запилю, что я иду на пробежку, я как-то это сделал и перехожу, а там 30 человек стоит вот. Но как бы за день до этого я сделал, я знал, что я там соберу, и там любви люди соберут. я когда серебряная бумажка, я не Я не помню, а то 10 других городов подключились, причем совершенно разные Хабаровска, где расстояние 12 часов от Москвы, понимаешь, Вородишь какие-то там Питер ну, Питер ладно, вообще тоже можно понять Все подключаются, какие-то чайные выходят сами Такие, Мы тоже хотим замутить, что делать нужно там... Шмель, сука <смех> Короче Это город Николаев Город Корабел и бойца смешных единоборств Владислава Степанова Если вы не знаете, кто это такой Наверное, вы ничего не знаете о смешных единоборствах а, Ну можно немножко намекнуть Вот есть Конор Макгрегор В общем, это не он поездом, который отъезжает от платформы. Кто-то уже купил билет, сидит в поезде. Кто-то, блядь, охуенный машинист в этом поезде, а кто да. стоит кто на перроне и думает, ебать, стоит ли мне покупать билет? И он с <с уже проебал. То есть момент, все, ушло. То есть, то есть а пока есть сейчас момент в это залезть и быть там первым, надо пользоваться. Если нет, то наверное. Не, ну если не... так глобально пропоезд рассуждать, неизвестно, куда он приедет. И может тот чувак, что на перроне остался, еще да, но... выиграл. Но... Ну, пока он едет, да, да, пока, да, едет пока едет, есть, да. можно хрипануть с этого. Как-то как угореть. Знаете, а зимой зима тут или все-таки какой-то ад? Также в Николаеве у нас прошел очередной рок-фестиваль. Мы попали только на второй день этого фестиваля. Там принимали участие три команды. Название первой я не помню, вот. но вторая была «Черемери». Такой, в принципе, прикольный такой группешник. Для Николаева очень даже ничего. Они группа которая называется гримов это такие старые древние чуваки которые живут в мире аэрон на какого-то ну, в такие короче динозавры вот и ставят вентиляторы которые дуют им в лицо чтобы волосы развивались чтобы создавать такую некую эпичность Еще мы ездили в Одессу. В Одессу ездили на рокобильный и сейкобильный фестиваль Black Ramble, который проходил уже третий год подряд. Два огромное спасибо организаторам, которые делают этот крутейший морской фестиваль. Люди могут пообщаться, покупаться, позагорать там, попить пивка, отдохнуть и в то же время дичайше угореть под Классные рок-н-ролльные, свинговые, джазовые даже мотивы, сейкобильные. Куча интересных культовых украинских групп выступала на этом фестивале. Ну, нам дичайше понравилось. Правда, мы были только на одном из дней, ну и немного потусовались с ребятами. Кстати, встретили там Геру из с которого мы никак не могли поймать, когда ехали в Винницу. Когда ехали в Карпаты через Винницу, мы договаривались с ним встретиться, но он... Был вынужден ехать, выступать, играть какой-то концерт неожиданно. Но на обратном пути мы договорились, что вроде бы все уже получается. И опять же, мы едем в Винницу, а Гера уже в Ужгороде. Вот. А тут получилось так, то что мы приезжаем в Одессу, заходим в такое интересное старое такое совковое заведение Тюлька, и вот он тут, пожалуйста, где бы, как говорится, встретились. Ну а знаешь вот это. А Миша за пропугался. Копейцы да? не зали, веселый бейте. Веселый ветер. Бей бей бей бей ну, копейцы не зали, веселый бейте. Ну нет. Я на понял, я сос не знаю. Один остался в руке. Все, Все, что можно! узнаем, как рад, что спас меня Иисус. Так рад, что спас меня Иисус. Криклама, аллилуйя, спас меня Иисус. В общем, снять себе проститутку и такие вот. Ну вот мы там из Минска, короче, да, все уходи. дела. А что у вас тут? Мы вообще едем на музыкальный фестиваль, там выдух, все дела, там да, я не знаю, же. как они рассказали. А у вас что тут видите, происходит кого-то какие-то группы крутые. Это а... они с да, да, вот проституткой, да? Да, у вот в разговаривали Видишь, типа, увидели в ней начали, человека. Начали ну, рассказывать, личность. типа, откуда они куда едут. Да не, ничего не знаю, только бандит тут Band вот есть. Такая грубая Чуваки, типа... О -о -о -о. Успех! Это, это успех! И тут Гера такой в свадебном пиджаке Она там, сейчас не ровно, нет? На... Передавай привет! Всем привет! Ты из Одессы. С хвостом. Кто придумал название? А Знаешь, что логотип придумал Юра, а саму назву с хостона, я так думаю, вважаю, это Арсентий был. Так. Ну, вы обсуждали. Как-то э, оно родилось так, ну, спонтанно, что-то такое. Вот. Выбух такие с Хвостона. ну, гарно, а он Вот, судя по статистике просмотра моих влогов, показатель мне не очень нравится, даже очень не нравится, да, учитывая, что все-таки у меня уже больше 10 тысяч подписчиков, и как бы каждый влог в среднем иногда, иногда даже не дотягивает до 500 просмотров, но это очень мало. да. Я стараюсь реально снимать прикольные вещи, я где-то езжу, что-то делаю, ну, вроде бы качественный, интересно, насыщенный контент, но люди его не хавают. Вот. А хавают инструкции по плетению браслетов из паракорда. Ну, соответственно, в ближайшее время я пока буду писать инструкции по плетению, а влоги уже, ну, все будет зависеть от комментариев под этим роликом. Стоит их вообще продолжать писать так часто, или возможно вам будет достаточно там двух влогов в месяц. Вот, спасибо за внимание. Уважаю каждого из вас, кто меня смотрит. Очень люблю читать ваши комментарии, отвечать на них, ставить вам всякие лайки, там, вот, сердечки и прочие всякие интересные приблуды Подписывайтесь на канал, если вы все-таки не подписаны на него, смотрите там по ссылке в соцсетях. Просто подписка, ну она реально для меня много значит. Это все-таки показатель. И YouTube тоже, он же относится к каналам, на которые люди подписаны, которые, и которые комментируют, да, и проявляют какую-то активность. И YouTube тоже к ним относится более лояльно, чем просто как бы к роликам, которые смотрят с помощью там площадки ВК. Поэтому, если вот реально вы смотрите меня, но еще не подписаны на канал, пожалуйста, зайдите, подпишитесь, блин, поставьте там этот гребаный лайк. Мне будет очень приятно, а у вас это не займет много времени. Спасибо за внимание, с вами был Любовь Борода.